Друзья, всем привет, сегодня мы поговорим о благодарности и всех тех вещах, которые с ней связаны. На самом деле все связано со всем, поэтому стоит сказать, что благодарность является на линии дуальности положительной стороной. Другая сторона – неблагодарность. То есть есть люди неблагодарные, есть люди благодарные. Те люди, которые неблагодарны, они не ценят, они не понимают и не осознают многие вещи, которые с ними происходят. И всех тех людей, которые к ним обращаются, они зачастую просто не уважают. И наоборот, те люди, которые в своем сердце носят такую энергию, как благодарность, они на самом деле проявляют ее с точки зрения высокой вибрации. То есть эта высокая вибрация, она повышает их вибрацию и вибрацию того человека, на который она направляется. То есть когда вы дарите какому-то человеку какую-то энергию, то он эту энергию берет и в нем она увеличивается. И если это делать постоянно, то получается мы подпитываем друг друга, подливаем друг в друга кусочек огонька. Только здесь надо понять. Понимать, что этот огонек имеет свою дуальность и может проявляться с точки зрения положительной и отрицательной стороны. Но естественно и то и другое воспринимается нами только с точки зрения человеческого восприятия. С точки зрения души это является все опытом, который так или иначе нас пополняет. Поэтому в жизни мы можем проявляться совершенно с разных сторон. Мы можем проявляться с точки зрения благодарности и можем проявляться с точки зрения неблагодарности. Благодарность за собой несет энергию любви, энергию заботы. Это энергия ответственности, которую мы принимаем за свою жизнь, когда мы имеем возможность помогать себе тем, что мы не перекладываем все, что с нами происходит на какие-то обстоятельства, на каких-то людей, на какую-то страну, в которой мы можем проживать долгое время. А мы осознаем, что мы являемся душой, которая так или иначе выбрала этот путь. А значит, все то, что со мной сейчас случается, в общем-то, мне и нужно. И вот если душа осознает это, это опять же про осознанность, то она тогда может поблагодарить за все то, что с ней происходит. Благодарность напрямую связана с такими понятиями, как любовь, осознанность, ответственность, доверие этому миру и так далее. Давайте разберем их всех по порядку и начнем с любви. Только человек, который может испытать чувство любви внутри себя, в отношении себя, он может испытывать и в отношении другого человека. И это ощущение может проявляться именно в виде благодарности к этому человеку. Благодарность рождается в любви, а это значит, что происходит принятие всего того, что нас окружает как нужное, как то, что нет ничего лишнего в этом мире. И из этого состояния, когда мы видим другого человека, и этот человек делает в отношении нас какое-то действие, то мы способны благодарить. А можем и не замечать этого. И это, знаете, это все равно как ребенок зачастую не ценит заботу родительскую, когда его кормят, поют, одевают. И как правило такой ребенок, который стал взрослым, он начинает осознавать все то, что происходило с ним и почему так или иначе поступали его родители. И зачастую мы переносим вот эту программу на своих детей. Некоторые люди эту программу могут видоизменять в положительную или отрицательную сторону с точки зрения восприятия человека. Дело в том, что любовь является основополагающей энергией, из которой все рождается. Это энергия божественная, это энергия, которую мы в себе носим, но которую можем забыть. И забываем о ней, когда мы забываем сами себя, а это происходит, когда наше тело не очень сильно резонирует с нашей душой. И только тогда, когда мы повышаем свою вибрацию, мы достигаем тех энергий, которые близки уже к нашей душе. А душа, она идет по пути воспоминания забывания самой себя. И получается, что благодарность в этом процессе помогает нам вспомнить то, кем мы являемся, как божественная составляющая этого мира которая способна любить и в этом процессе помогает не только самой себе, а и другим душам, которые по каким-то причинам выбрали для себя воплощение, где они забывают об этом ощущении, где им трудно ощущать состояние любви. И истинная благодарность приближает нас к элементу того, кем мы являемся как божественной составляющей. А эта энергия, она является положительной, она является поддержкой для самих себя и для других. Потому что для самих себя мы являемся исследователями, мы являемся создателями, а для других мы являемся примером. И встречая людей, которые могут подарить любовь, они могут подарить и счастье, благодарности. А через благодарность мы как раз таки проявляемся через плюс в отношении этого мира. И начинаем смотреть на него не с точки зрения «я отдельно, мир отдельно», а с точки зрения, что мы являемся как минимум частичкой этого мира. Благодарность, как и любое слово, дуально А это значит, что за этим словом может нестись как положительная, так и отрицательная энергия. Но если мы говорим про чистую энергию благодарности, то это частица божественная, это частица вас, того, кем вы являетесь. И соприкасаясь с этой энергией, вы начинаете вибрировать на более высоких частотах. И вы начинаете больше слышать свою душу. А это связано с осознанностью. Это следующий пункт. Осознанность, она пронизывает все темы, о которых мы говорим. Дело в том, что именно осознанный человек, он способен... Благодарить. Потому что осознанный человек, он может увидеть всю красоту этого мира, увидеть все причинно-следственные связи и осознать, что все те действия, которые с нами происходят, все действия, которые мы сами решаем сделать или не решаем сделать, это наша ответственность, наш выбор. И ответственность и выбор это также следующий пункт, который связан с благодарностью. И когда мы берем ответственность за свою жизнь и проявляем ее в отношении того, что с нами связано, тогда нам легче быть сторонним наблюдателем как для самих себя, так и для тех процессов, которые с нами происходят. А это значит, что нам легче быть более осознанными и быть лучшим примером для других, чтобы они могли точно так же проявляться в этом мире. Поэтому ответственность напрямую связана с благодарностью, особенно если мы рассматриваем негативные опыты. Потому что одно дело благодарить за что-то хорошее, а второе дело это повысить свой уровень ответственности настолько, что вы начинаете любую ситуацию, даже негативную, смотреть на нее с точки зрения своей необходимости, с необходимости вашей души в том, что она выбрала вот эту ситуацию для какого-то роста. Как ни странно, даже счастье связано с благодарностью. Дело в том, что когда мы научились по-настоящему благодарить, мы становимся счастливыми. И дело не в том, что вы проявили в отношении другого человека. Дело в том, что как вы эту благодарность проявляете внутри себя. Это можно сравнить с опытом души, которая прошла воплощение, и после этого она проходит проработку того, что она делала в этом воплощении. Сами себя мы очень хорошо умеем убеждать, Оправдывать и так далее. Но вот это не может делать душа, потому что внутри она очень хорошо знает, что она осознавала, что она не сознавала в какой момент. И если она осознавала, что это нехорошо или наоборот хорошо, и делала в сторону нехорошо, она получает такую же энергию уже после воплощения, при проработке. Такое же ощущение, связанное с радостью. Благодарность, конечно же, является и элементом помощи, особенно для тех людей, которые являются на нисходящем энергетическом уровне. То есть, когда человек долгое время находится в каких-то негативных событиях, то без состояния благодарности он еще больше погружается в эти состояния. Если же ему кто-то улыбнется, если же кто-то его поблагодарит, напомнит, что если такая энергия, он как бы выныривает из этого состояния и идет уже, потому что он начинает видеть этот образ. Следующее – это принятие. Когда человек способен принимать все то, что с ним происходит, это говорит о том, что у него высокий уровень осознанности. И если вокруг человека все больше людей, которые осознаны, которые своими действиями и примером показывают, как хорошо бы проявляться, такому человеку легче подтянуть себя на новый уровень. И он, естественно, будет благодарен тому, кто его научил тому или иному действию, для того, чтобы это могло быть. И благодарно связано с доверием. А доверие ⁇ это осознавание как раз-таки того, что все то, что с вами происходит, является вашим выбором. И видите, здесь все закольцовывается. Все элементы, которые мы рассказываем, они так или иначе друг на друга завязаны и являются друг для друга своеобразным столбом. Это, знаете, как ткань. Одна ниточка для другой является поддержкой. Если же вы разорвете на большом расстоянии, разнесете вот эти ниточки, они все разлетятся. И получается, что для того, чтобы иметь возможность благодарить, необходимо эти элементы все иметь. И взаимодействие между ними должно быть довольно-таки плотное для того, чтобы оно не расходилось и не забывалось, что одно связано с другим, второе с третьим, третье с четвертым. И дело в том, что тот человек, который по-настоящему искренне научился доверять миру, благодарить его, это очень важное качество в плане здоровья, потому что в этом состоянии вы не тратите энергию, а вы наоборот берете ее из любой ситуации. Ну пусть не из любой, но из многих ситуаций. Если же мы будем рассматривать прохождение жизненного пути, в которое включают в себя непростые жизненные ситуации и негативный опыт, то здесь можно осознать, что сила благодарности и сила осознанности, которая несет за собой благодарность, она позволяет пройти этот путь гораздо легче, то есть состояние благодарности, вы проходите жизнь не состояние жертвы, а состояние человека, который осознает себя душой, а это значит, что вы понимаете, что этот опыт вам необходим. И в моменте вы не смотрите в сторону негатива, вы смотрите в сторону того, где вы хотите оказаться. Ну и как известно, в нашем мире куда смотришь, туда едешь. Если вы будете смотреть в сторону желаемого, то вы то в эту сторону будете, в общем-то, идти. Если же вы будете зацикливаться на том, что кто-то виноват в ваших действиях, вы не сможете благодарить, а за собой это ведет невежество. Невежество в отношении того, кем вы являетесь, как божественная составляющая, как душа, которая как раз таки выбрала этот опыт. Если подытожить все эти моменты, то можно сказать, что благодарность является элементом нашего здоровья. Причем не только нашего, но естественно всего нашего окружения. Чем больше благодарности, искренней, настоящей, тем больше вы здоровеете, тем больше возможность проявляете и для других людей быть такими же здоровыми. И благодарность, которая идет от сердца, является действием. А действие, в свою очередь, является выбором, того, который мы можем совершать И это в то же время энергия, которая идет от одного сердца к другому сердцу Если эта энергия положительная, то она в синергии становится больше И наоборот, если мы возьмем другую какую-то ситуацию Такую, как, например, осуждение То здесь получится, что мы будем, наоборот, повышать уровень минуса Ну, смотрите, берем и два человека рассматриваем Те, которые друг другу благодарят И одному становится хорошо, и второму становится хорошо в состоянии благодарности. То есть я говорю благодарю, я уже испытываю благостное состояние внутри себя. И тому, кому я говорю, он тоже уже начинает испытывать вот это благостное состояние. И у него появляется большое желание сказать вам то же самое. И наоборот, когда я на кого-то, например, злюсь, говорю какое-то бранное слово, какое последует действие от этого человека? Ну, соответственно, такое же минусовое. И в этом состоянии мы друг друга будем подливать, это знаете, как в огонь подливают масло. И огонь уже превращается в огромное-огромное пламя. Как это ни странно, благодарность завязана и на таких понятиях, как многовариантность и критическая масса. Дело в том, что чем больше набирается критическая масса людей, которые начинают благодарить или наоборот не умеют благодарить, оказывается в этом месте то общество, те люди и та ситуация, которая проявляется или состояние любви, или наоборот состояние какого-то страха, негатива, ненависти и так далее если мы говорим про многовариантность, то как раз таки в этом состоянии мы проявляем из всего многообразия многовариантности или один вариант событий, или второй вариант событий. Именно поэтому говорится, что мы достойны того мира, в котором проживаем. Потому что мы не, зачастую не умеем благодарить, и мы видим вокруг себя какие-то ситуации, которые нам хотелось бы поменять. Благодарность также является элементом сравнения, которые позволяет увидеть... Одну в отношении другого. Точно так же, как мы рассматриваем черный-белый цвет, одно невозможно без второго. Только тогда, когда два цвета есть рядышком, их можно сравнить. И в такой ситуации люди, которые находятся в какой-то стране, зачастую нацелены своим взглядом, своим образом на негатив. Хотя их может окружать огромное количество благостных вещей, которые они не могут сравнить, пока они не окажутся в еще более худших условиях. Состояние благодарности как раз таки выцепляет человека из этих установок и позволяет ему обращать внимание и свой взор на нечто положительное, на то, что возвращает его в состояние благостное. Даже в самом слове «благодарность» есть две части. «Благо дарю», то есть ты являешься благом, которое ты даришь. И дело в том, что если мы начинаем осознавать, что благодарность – это великая сила, оно внесет в себя заряд мудрости, опыта поддержки для другого человека, то мы в эту сторону, в общем-то, всегда будем смотреть. Если же мы благодарность не видим как инструмент и считаем, что нам все должны, то по большому счету мы невежественны в этом вопросе и все то, что с нами будет происходить, это как семена, которые мы сеем сегодня, а завтра мы будем снимать урожай. И какой урожай вы будете снимать? В виде ваших деток или в виде возвращения к вам энергии от других людей, с которыми вы как-то неправильно разговаривали или относились к ним просто с неуважением. То есть дело в том, что неуважение – это вторая сторона дуальности. И она за собой несет минус. И благодарность, она связана напрямую, связана с критической массой осознанности, которая есть на земле. И чем больше людей научились благодарить, чем больше людей начали осознавать, что в этой жизни благодарность является величайшим даром, которому можно научиться, этот дар дарит счастье и вам, и тем людям, которые вас окружают. И именно поэтому очень хорошо бы научиться каждому из нас благодарить все то, что с нами происходит, и всех тех людей, которые подтягиваются так или иначе в нашу жизнь. Чем больше будет таких людей, тем легче нам будет поддерживать друг друга в этой энергии. Вот и, ребята, и все, буду заканчивать. Единственное, хотелось бы подвести итог. Очень много мы проговорили вещей, которые рассматривали в других роликах, но на самом деле, чем больше мы их рассматриваем, тем больше начинаем видеть, как эти кальдоскопичные вот эти зерна обретаются в один единый шарик информационный, который на самом деле может стать частью вас. И чем быстрее он станет с точки зрения благодарности, с точки зрения любви, и вы начнете проявляться через эти энергии, тем быстрее, получается, мы окажемся в том лучшем будущем, которое мы хотим. И наоборот, если же мы будем проявляться с точки зрения негатива, то через действия, по большому счету, мы будем видеть себе подобных. И зачастую мы очень легко находим причины, которые нас почему-то отвели от этого состояния. Но если мы будем вспоминать про ответственность, которая лежит только в наших руках, как минимум за нас самих, то нам легче будет осознать, что все то, что с нами происходит, это как экзамен, который мы здесь и сейчас проходим, и проявляемся мы с точки зрения маски, которую мы носим, да, то, что мы хорошие, что мы любвеобильные, или мы являемся и этими хорошими, и радостными, и благодарными миру. А это значит, что именно в эту секунду, именно в этот момент вы для мира проявляете всю свою суть того, кем вы являетесь в данный момент времени. Поэтому будьте благодарны к этому миру, будьте благодарны ко всем ситуациям, которые с вами происходят, и тем людям, которые находятся в вашем обществе, в вашем поле, и тогда вам легче будет проживать вот эту жизнь. И как правило, подобное притягивает подобное. Когда изменяетесь вы, то вы подтягиваете тех людей, которые резонируют вам. И в вашем обществе таких людей становится больше. А это значит, что вам легче становится быть в этих энергиях и быть еще более благодарными, быть более любвеобильными и счастливыми людьми. Ну вот, ребята, на сегодня все. Если какие-то вопросы появились, в субботу мы с вами о них и говорим в клубе Азбука Души. Если вы не знаете, что это за клуб и как туда попасть, то смотрите в описании к этому ролику. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Счастливо, ребята.